Всем привет! С вами я, Вова, и сегодня мы поиграем, точнее, продолжим прохождение Survival Craft 2. В прошлом мы остановились на том, что я был в шахте. Я нажму на паузу и потом и мы нашли кажется так это не металл вроде ну, сейчас считаем вроде это сульфур ну, да это сульфур я надеюсь найти еще и металл так, ну в принципе, сейчас я покажу, сколько у нас чего-вот. 45 сульфура. И я продолжаю копать. Да, у меня сломалась кирка. Так, ну в принципе, мы ну, уже добыли кое-чго. Давайте возьмем же кусочек дерева. Ладно. Придется взять такой кусочек дерева. И кусочек камня. И вот это сложим. Вот. Все вот туда. О, лошадь. Мясо Так, ну давайте Кстати, волки вроде будут убегать это новое обновление. Они будут бояться, им добавили мозгов. Я так понимаю. Так, бизон, скажись. Так, смысл был добыть дерево. музыку вставлять не, я не буду потому что ой, а я не буду вставлять музыку потому что ну чтобы вы слышали звуки игры но если вы хотите музыку тогда пишите давайте сделаем костер Нам бы седло, и тогда мы можем лошадку, в принципе. заметно. Если а, взять вот так вот и подбросить, тогда это, это очень прикольно. Вот. Типа вот эта вся температура, это прикольно. Я считаю, что с угловой коробка стоит свиньбе, потому что он очень крутой, как по-моему. Так, он листный, что только Так, и недаром был так, вот такой. Кстати, вот лап. Вот, Так. блин, олень не увидел. Ладно, пауза. Знаешь, вот знаете, что, если сравнивать свое крафт у вас с Майнкрафтом, то они одинаковые. Если вам не нравится вымер, тогда попросите свой аккаунт. Ну и как бы, если его логичность, то это свой аккаунт 2. Ну и вот я очень люблю свой Крав 2 за его логичность. Потому что это красивая копия которая вы э, поначалу я бы сказал бы что она была даже лучше раньше ну типа когда если раньше сравнивать старую версию срой акроб 2 и старую версию метра а то я считаю лучше блин Давайте подбросим урок. Хотя нет, я лучше пойду. Кстати, вот еще одна логичная вещь в Survival 2, это то, что когда ты надеваешь броню, то у тебя тебя не дамажит, потому что ну Ну, это типа не очень... Типа вот... Прамшика. Так, давайте пониже спустимся. Главное сейчас не заболеть. What? <laughs> Я отсидывал его. Так, у меня сбился опыт, потому что я умер. Я не Ну и вообще Так, ну, давайте я парую сюда долг много шагов за кадром и снова сульфур. Давайте добудем сульфур. Ладно, давайте сейчас будет ускоренная съемка, чтобы вам было что смотреть. Под приятную музыку. Ребят, я умираю. Ну и давайте на этом все. Мы добыли... Точнее, я добыл очень много чего. Как раз утро, как мы можем видеть. Вот все, что я добыл, это очень много. Но я бы сказал бы много. Учитывая еще это... Это серо для стучек. Ну и на этом все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вова. Всем пока.